Добрый день всем, меня зовут Анна Токарева, мне 37 лет, я из Ярославля, я мама в декрете. Я проходила консультацию у Ирины и запрос у меня был по поиску предназначения. То есть до декрета я работала швеей, да, ну и как бы всю жизнь хотела уйти от шитья. И искала себя, пока сидела с ребенком, прослушала различные возможные варианты. Благодаря случаю попала консульта на консультацию к Ирине. И очень ей благодарна, что она подтвердила мои сомнения, что шитье это действительно не для меня. Она смогла это по почерку определить, рассказала мои сильные стороны, слабые стороны, что мне подходит, в каком направлении я могу лучше развиться. И теперь я точно уверена, что мое чутье меня не, не подвело. Теперь я, у меня есть подтверждение специалиста. Теперь я знаю, куда, в каком направлении мне двигаться и развиваться, чтобы не выйти после декрета на свою работу, которая мне, в общем-то, не нравится. Благодарю Ирине за ее консультацию. Очень приятно, что консультация проходилась именно в прямом эфире то обычно многие консультанты проводят консультации голосом. Спасибо, Ирина, что Ирина такой открытый, отзывчивый человек. Рекомендую побывать на ее консультации всем, кто также ищет себя и хочет изменения в своей жизни. Всем спасибо. Обязательно подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео.